сегодня у нас в работе volkswagen caddy заклинил замок зажигания выяснили что дело вообще не в замке а личинке зажигания разбираем личинку уже нарезали новый ключ штатный ключ тоже у нас есть один новый оригинальный и сейчас будем собирать его на старом замке при вставленном ключе Пластины выглядели вот так, соответственно, поворачивать замок не может, когда что-то торчит. Берем второй ключ. То же самое, уже не так, но торчит. Но ну, это временное явление. Чуть-чуть затрубил за пластины и он заклинил бы опять полностью. Сейчас будем менять пластины. Значит пластины мы поменяли теперь у нас вставленный ключ и все секретики у нас четко спрятались свои пазы берем второй ключ Берем новый ключ, вставляем, и все легко крутится, но рукой снимать неудобно, все, секреты у нас поменены, цилиндр внутри новый, смазываем солидолом и будем собирать личинку назад. Замки нельзя смазывать ВДшкой, здесь внутри цилиндра должен быть только лишь солидол. Теперь проверяем замок, легко поворачивается, вставляем второй ключ, легко поворачивается, это для тех кто думает что если он взял новый ключ и он какое-то время работает и замок починился, вы ошибаетесь. Если механизм стертый, ключом уже вопрос этот не решить. Нужно разбирать замок и ремонтировать его. Сегодня у нас Volkswagen Caddy. Клинил замок зажигания. Починили. Вот так сейчас работает. После ремонта можно точно так же заводить за кольцо. Без нагрузок. Первый ключ завели. И второй ключ заводим все автомобиль полностью работает